И я ждал, и вот в тени ночной врага почуял он, и вой протяжный, жалобный как сон, раздался вдруг, и начал он сердито лапой рыть песок. Да ну нет, я же только что поменяла! Встал на дыбы, потом прилег.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 Бой закипел. Смертельный бой.